<с2> <с2> Именно тянет природа, природа. <с2> бля, бля, в них удобно по траве. <с2> Блять, тут воняет говном, <с2> похоже. <с2> Он ушел.